я два оператора два оператора, три, строй строй, два, строй на пару пейс запрыгивает охуя. этот на 30 лет КП в зиге в зиге, в зиге, в зиге в зиге что а вы говорите, голову. господи, чего вы позарите? клянусь, у меня звуки были а? в зиге бомба обезврежена, мы выиграли Хорошо.